А давайте поговорим о счастье. Говорят, что люди рождены для того, чтобы быть счастливыми. Все хотят счастья, все стремятся к счастью. А у меня простой вопрос. Когда же наступает то самое счастье? Или, может быть, это какой-то маленький момент в жизни? Или, может быть, это какой-то период в жизни? Как же это все? Делается, как же это все получается и что это вообще такое? И когда же она наступает, все-таки это счастье. Да и вообще, кто такой счастливый человек? Как это? А... Знаете, есть хорошая поговорка. «Жизни две, вторая начинается, когда понимаешь, что жизнь одна. Очень часто у людей распланирована жизнь. И еще в известном фильме «Москва слезам не верит» героиня этого фильма рассказала этот незатейливый план в виде учеба, работы, рождения детей, покупка квартиры, холодильника и так далее. И, собственно говоря, это считается как бы жизненным планом и счастливой жизнью. Основной массе людей такой план счастья не приносит. Люди попробовали развестись, что-то поменять в жизни. Развод счастья, как правило, тоже не приносит. А люди попробовали путешествовать. Путешествие нравится, но прям сказать, что это счастье, ну, как-то вот не вариант. А люди думают, что счастье это когда есть близкий человек рядом люди поженились и что-то близкий человек рядом как-то это снова несчастье странно получилось но итак, люди живут в поисках счастья кто-то уверен что этого вообще не бывает кто-то уверен что у всех есть кроме него такое тоже бывает и часто а кто-то думает, что что-то он не так делает, ищет какие-то золотые правила, золотых людей, каких-то идеальных э, мужей, жен, э, работу и так далее, и тому подобные вещи. Так что же такое счастье и когда оно наступает? Э, я буду говорить то, что я считаю, поэтому кто-то может соглашаться, кто-то может не соглашаться. А, счастье это состояние человека, не то скажу, что человек счастлив постоянно. А, часто я привожу в пример только даунов, которые улыбаются всегда, но даже они плачут, когда им больно. Это нормальное состояние. А, так вот счастье это действительно такое некоторое эйфоричное состояние, когда ты чувствуешь, что все классно. А, часто или не часто оно бывает, но действительно бывает у всех и Количество его, этого состояния, определяется обычно самим человеком. Счастлив тот человек, который решил быть счастливым. Снова чуть-чуть про меня. У меня есть поговорка. «Я имею наглость быть счастливой». Правда, странное словосочетание? Дело в том, что если вы посмотрите на окружающий мир и свое окружение, я знаю людей, у которых окружение другое, но мы сейчас говорим про очень частые вещи, телевидение, интернет, Люди вокруг, как правило, это люди, которые больше видят плохого, чем хорошего. Институт семьи умирает, образование не такое, медицина не такая, профессионалы не такие, люди не такие. Ой, а вы знаете, какой у нас контингент. Ой, вы знаете, кругом одни алкоголики. Ой, вы знаете, кругом такие странные женщины, этим женщинам вечно... ну и так далее. То есть я сейчас привожу примеры разговоров, которые я слышу от простых людей. И крайне редко кто говорит хотя бы о том, что у него дела идут хорошо. Не говоря уже про отличные и так далее и тому подобные вещи. Поэтому, когда ты говоришь людям, что у тебя все хорошо, все здорово, и в принципе, когда есть какой-то вопрос, ты его решаешь. И это не повод чувствовать себя несчастным человеком то многие люди не то чтобы даже удивляются, они начинают тебе объяснять, что ты жизни не знаешь. Причем бывает очень весело, когда 20-летний человек пытается объяснять мне, что я ошибаюсь насчет того, что люди хорошие. Видимо, они думают, что я жила на какой-то отдельной планете, где меня научили совсем другим вещам, поэтому я вижу не тех людей, которые видят все остальные. Вы знаете, да, действительно, если человек хочет быть счастливым, здесь все, все бесполезно. Я живу в той же стране, как и все остальные люди я себя считаю тем, кем я себя считаю. Сегодня я могу быть счастливой, завтра я могу быть менее счастливой и так далее и тому подобные вещи. Но, как вот это тоже классическая фраза, по большому счету, да, то есть какая жизнь в основном, что я хочу всем этим видео сказать – Счастье наступает тогда, когда мы принимаем решение быть счастливыми, когда мы принимаем решение, что мы хотим жить счастливо, когда мы начинаем понимать, что мне нравится. И что значит понимать? Всегда можно эти вещи проверить. То есть, например, я думаю, что мне нравится водить машину. Я могу научиться попробовать маш... водить машину, либо просто попробовать водить машину и посмотреть, нравится мне это или нет. Я могу ошибиться в этом, и мне может не понравиться водить машину. Значит, мне нравится, наверное, что-то другое, и искать те вещи, которые нравятся. И когда мы понимаем, что нам нравится, мы понимаем, кто нам нравится, и тогда... Нет таких фраз, ну, я сразу понимал, что с этой женщиной ничего не получится, но она так хотела каких-то отношений, ну, как-то сразу не заладилось. А зачем тогда начинать что-то, если мы знаем, чем это закончится? Не, ну, конечно, мне знаете, какие люди нравятся. Ну, что вы имеете с того, что вам нравятся такие люди? Либо вы идете на тот уровень, где такие люди есть. Либо вы начинаете думать, какие люди вам на самом деле нравятся. И с какой целью они вам нравятся, что вы от них хотите. И так далее, и тому подобное. Действительно, фраза «каждый кузнец своего счастья» имеет под собой основание. Кроме вас, некому считать вас кем-либо вы можете считать себя несчастными, но вы же можете себя считать счастливыми. И дай Бог, чтобы в вашей жизни никогда не было тех ситуаций и моментов, когда вы поймете, что счастливы вы были, но этого вы не оценили. Как правило, это бывает только тогда, когда вы все теряете. Сделайте себя счастливыми в нужное время и в нужном месте, чтобы у вас была возможность насладиться этим чувством и насладиться этим счастьем. И чтобы всегда у вас был повод улыбаться и зажигать эти улыбки у других людей.